Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня я к вам с очередной полезностью. Как выполнить усиленную петлю на любой швейной машинке. Итак, что это такое? Вот так вот выглядит обычная петля. На трикотаже, например, я взяла футер двухнитку, сложила в два слоя заготовку и выполнила петлю. Вот любая швейная бытовая машинка сейчас выполняет одну, 2, 3, 4 и 8 ну там до бесконечности, да, как позволяют технические возможности этой машины, можно выполнить петлю либо полуавтомат, либо автомат. Моя машинка выполняет петлю автомат. И когда мы работаем с трикотажем, когда мы работаем с какими-то рыхлыми тканями, это может быть жаккард, это может быть твит различный, ну то есть ткани, которые, знаете, такие неплотные, а рыхловатые, то когда мы выполняем вот обычную петлю, вот она, она получается какая-то вот не такая, да, неравномерная строчка зигзаг, хотя вот у меня машина настроена так, как надо. Если я сейчас возьму обычную, например, бязь, то... Ну, машинка сделает идеальную петлю, а вот на таких тканях начинает э, вот так вот безобразничать. А вот петля, которую я сделала усиленным методом, все то же самое, только. Э, Тут я добавила маленькую изюминку, которая дала уплотнение вот этой петле. С изнаночной стороны они обе выглядят одинаково, но с изнаночной стороны нам толщина не нужна. А с лицевой, вот усиленная, выглядит, конечно же, равномерной, красивой, плотненькой. И мне не пришлось даже менять нитки, я не ставила нитки другой толщины. Да? Итак, все очень просто, показываю. Я снимаю лапку которая предназначена для выполнения петель ну вот здесь у меня пуговки просто не оказалось в студии я любой <связываю> подложила сюда вот приспособление по инструкции до да, делаем либо если у вас полуавтомат размечаем длину петли ограничиваем ее либо если автомат как у меня вот сюда вставляется в отверстие ну, пуговка до да, нужного нам диаметра теперь я беру нитки которыми, собственно, и буду выполнять петлю. У меня это обычные, я даже не помню какие, или Дортак или Мадейра, ну, это обычные универсальные нитки тоненькие, которыми я шью. Я вынимаю сразу две нитки, отрезаю, оставляю себе здесь, да, как, как мне нужно, и, ну, вот мне для такой петли, которую я вам показала ранее, понадобилось 8 сложений. Хотите плотнее, делайте, значит, еще, ну, еще добавляйте там по две ниточки, да, это будет уже 10 или 12 сложений. Итак, 4 и еще раз 4. Вот так сложила просто. И теперь, так, 8 сложений у меня получилось, да. И теперь я должна завязать петлей вот эту нитку, моей лапки здесь эту лапки я попрошу оператора, по, оператора показать покрупнее есть вот такие вот уступы то есть я делаю смотрите цепляю чтобы все ниточки попадали все эти сложения кстати вот это вот Майдейра, она такая нитка ну, распадается но ничего нормально так вот смотрите оператор показывает крупно то есть я все все все ниточки зацепила вот сюда дальше огибаю лапку я сейчас просто покажу как девочки потом сделаю удобно с руки вот но ну, для себя и покажу вам еще раз вот за этот вот штыречек. то есть я должна нитку пустить под лапку сейчас сделаю завяжу узелок и покажу уже что у меня получится должно в конце девочки показываю вам что у вас должно получиться по итогу вот ниточки я аккуратненько если не получается со самих позовите кого-нибудь из домашних да вот тут пальчиком пусть вам поддержат. здесь завязывайте либо ну, я думаю что это не заставит труда все получается тут 8 ниток да и с другой стороны 8 ниточек вот тут мы сейчас будем делать петлю дальше переворачиваем нашу лапку и давайте еще вот так посмотрим вот видите у нас где красные ниточки это все будет, вот одна сторона этих ниток, и вторая сторона под зигзагом. Зигзаг с одной стороны, когда делает петлю, ну одну сторону петли, да, будет захватывать эти нитки, и с другой стороны тоже зигзаг будет захватывать эти ниточки. Дальше все по инструкции, как обычно. Вставляем лапку на место. Так, настраиваем наши параметры, какие нам нужны. Так, все... Убираю ниточку. Она сама уберется. Выстраиваем длину шага, ширину шага. Ну и, собственно, откладываем нашу заготовку. Итак, друзья, еще раз напоминаю, чтобы было понятно. Вот эти два ряда ниточек, которые мы с вами завязали, они проходят. С одной стороны, с другой стороны, вот тут в окошке лапки все это видно, и чтобы вам это показать, я специально сделала фотографию, вывожу ее вот сюда на экран, и поехали. Все, выполняем петлю, как обычно. В итоге у нас получается вот такая красота. Так, нужно снять вот эту нитку обязательно, слабки. Сейчас мы отрезаем все ненужные ниточки прямо под корешок. Они никуда у нас не рассыпятся, потому что вот эти вот два ряда ниток они остались вот там под зигзагом. Вот еще раз показываю. Так, сейчас я тут лишнюю уберу. Вот. У нас один ряд ниток перекрыл зигзаг и второй ряд. Я думаю, что однажды попробовав вот таким способом сделать петли, вы уже от него не сможете отказаться, потому что а, таким образом еще можно делать петли на пальтовых тканях различных, костюмных. Так, сейчас я еще отрежу эту ненужную ниточку. Вот, девочки, что у вас получается в итоге? Плотная, ровная, аккуратная петля. Она, знаете, такая даже объемная получается, как набивная. И в зависимости от того, сколько сложений вы сделаете ниточки, вот эти вот нижние, ну тем более плотная и объемная получится петля. Но практика показывает, что вот 8 сложений этого достаточно, иначе уже нитки будут выбиваться, и зигзаг не перекроет. Либо, если вы делаете ниточки в большее число сложений, тогда делайте ширину зигзага петли, Чуть шире все вот такой вот полезный урок для вас я сегодня сняла с вами была ольга дьяченко канал ближе к телу не забывайте подписываться на мой канал потому что до 100 тысяч подписчиков до серебряной кнопки ютуба осталось совсем чуть-чуть и когда мы получим серебряную кнопку от ютуба мы обязательно разыграем какие-то призы которые доставят вам радость и удовольствие все до встречи на следующих уроках